Друзья, всем привет, на связи Сергей Киренко. В этом видео я хочу поговорить о страхе поражения. На самом деле поражение это отличная штука. Поражение это соус, который придает блюду под названием успех, яркий вкусный аромат. Многие люди так и не понимают, что поражение это и есть самый близкий путь к успеху. Давайте на частоту. Кто реально неудачник? Тот человек, который не сделал ничего, или тот человек, который сделал попытку, но держал неудачу? Что страшнее, боль сожаления или боль поражения? Почему мы так прижаем по этому вопросу? Почему большинство людей так не начинают свой бизнес, не встречаются с парнем или девушкой своей мечты, не путешествуют в тех местах, где бы хотели путешествовать и вообще не делают всего того, что так страстно хотели бы делать? Все очень просто. Все из-за страха поражения. Да, вы можете потерпеть неудачу, вы можете получить э, поражение и не сделать все то, что хотите сделать, но вы обязаны продолжать делать попытки. Тем самым вы в сотни раз произойдете тех людей, которые... Стоят на месте и ищут оправдания, чтобы не начать делать ничего. Вы уже впрыгнете в океан жизни и начнете плыть по направлению к своим целям, в то время как другие люди будут стоять на берегу, потирать руки и будут бояться намочить ноги. Чем больше попыток вы сделаете, тем больше вероятность того, что достигнете своих целей и получите мощные результаты. Однако я могу сказать только одну вещь со стопроцентной вероятностью. Если вы не будете продолжать делать попытки и вообще их не будете делать, вы потерпите поражение и не достигнете ничего со стопроцентной вероятностью без малейшего шанса на успех. Поэтому продолжайте делать попытки, пересмотрите свои отношения к поражениям и неудачам, продолжайте действовать. Успехов!